Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. И на фоне вот этого вот видео я хочу высказать слова благодарности каждому из вас. Каждому, кто подписался на мой канал, каждому, кто ставил лайки, каждому, кто пишет комментарии под новыми моими видео, помогая таким образом пробиваться мне в топ. Ребят, когда я начинал, мне было очень сложно, и первый скрин, который я сохранил, был вот этот. Потом были еще скрины, которые я продолжал сохранять себе на память. И был больше чем уверен, что рано или поздно выйдет видео, в котором я покажу все скрины. Которые сохранял И я этим скринам не так радовался, как к тому, каким образом они появлялись у меня. Мне было очень сложно, я переживал за каждую цифру, которая добавляется и сейчас переживаю точно так же. Поэтому, если вы это видео смотрите без подписки, ребят, нажимайте на клавишу подписаться, сделайте мне дико-дико приятно и... Сделайте меня счастливым человеком Мое счастье будет тогда, когда я смогу организовать канал На котором люди будут видеть разношерстное абсолютно видео На котором вы будете видеть на стримах стримера Который не сидит, не потеет У которого не пульсируют вены на голове Из-за того, что он пытается от стрима к стриму взять мастера Или набить какой-то максимальный урон Приходите на мои стримы К сожалению, на сегодняшний день популярность моих стримов не слишком высока И максимум тот, который мы насобирали в свое время Было 75 постоянных зрителей одновременно смотрящих мой стримчик. Я очень сильно надеюсь, что нас скоро будут сотни. Приходите, получайте удовольствие, расслабляйтесь, общайтесь в чате. Никакого мата, никакого игнора стримерам и авторам, соответственно. Тех, кто на стриме присутствует, я постоянно читаю чат и всем отвечаю. Я не играю за деньги, я играю просто ради удовольствия, поэтому я играю с любым желающим, кто на стриме готов со мной поиграть в онлайне. Ребят, мои золотые. Спасибо вам большое за то, что вы добавляете своими подписками кислорода и жизни моему каналу. Огромнейшее огромнейшее спасибо за вклад и участие каждого из вас. Я благодарен каждому, кто отправлял и продолжает отправлять подарки через игровой магазин. Я крайне, крайне дико благодарен каждому из вас, кто пишет слова поддержки, кто заступается за меня в сообщениях хейтеров, которые пытаются унизить меня тем, что у меня низкая статистика или что-то типа того. Ребят, я стараюсь ради вас, хочу быть максимально объективным и останусь им... Всегда. Спасибо вам большое за то, что вы со мной на канале. И еще, ребят, как я сам о себе говорю, я товарищ нищебродный. Меня никто не поддерживает варгейминг, меня не раскручивает, мне никто не платит, у меня нет официальных спонсоров. Короче говоря, ребят, я живу за счет того, что сам зарабатываю в реальной жизни. И на ютюбе на сегодняшний день я, к сожалению, заработка не имею. Но несмотря на всю свою нищебродность, я решил в честь 10 тысяч подписчиков на канале на ближайшем стриме, который я планирую провести в грядущие выходные. Информация о стриме появится заблаговременно и каждый из вас сможет заранее запланировать себе просмотр и спланировать свое время так, чтобы на стрим попасть при наличии такого желания. А я жду всех. Я хочу провести маленький, маленький такой себе полу-челлендж, полу, полу Короче говоря, в тренировочной комнате я хочу провести мини-турнирчик. Мы такое уже проводили и путем от Подсеивание игроков, выведем победителя и победитель получит либо коллекционную машинку, либо какой-нибудь годный хороший наборчик на многое обещать не могу, но это только начало Я больше чем уверен, что я смогу развиться до таких масштабов Чтобы благодарить каждого из вас подарками Ну или какими-то интересными мероприятиями На данный момент у меня все Подписывайтесь на канал, если еще не подписались Ну а тем, кто уже подписан и подписан давно Огромная-огромная благодарность за поддержку развития канала Ну а пока досматривайте бой Тут действительно есть что Посмотреть. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока.